Всем привет, дорогие друзья, подписчики канала, и игра называется Spirit The Nose. А, и что с перевода? Дух севера. Достаточно по описанию, по видео от разработчиков интересная игра, где нам надо будет играть за такую вот лисичку. <coughs> и долгая загрузка, мне уже не нравится. Что еще можно о ней рассказать? Это достаточно интересная приключенческая игра, без капли, наверное, диалога. Прекрасно то, что игра имеет русский язык Субтитры, если они понадобятся Я Надеюсь, они также будут иметься Ну, какая бежит лисичка Очень достаточно красиво прорисованные горы Снег идет большой Ну, как сказать, большой Просто в юго А это значит, мы где-то на севере Ну, все логично просто Дух севера, значит, мы на севере Все правильно, все правильно Все как и должно быть Вот она бежит куда-то в далекие-далекие края За горы Высота. А, еще геймпад же Еще здесь есть управление геймпадом Что очень красиво Пока куда бежит неизвестно Зачем бежит тоже, но Так, бежит она куда-то на север Хотя я поставил на максимальное количество ну, разреши... ну, разрешение и качество Но лисичка здесь выглядит весьма необычно О, все, я уже двигаюсь Глава первая так, а куда? Мне куда-то туда. То есть мы играем вот за эту лисичку. О, нифига она траншеи копает под собой. Вот это нормально. Можно змейкой бегать. Можно, наверное, даже что-нибудь нарисовать. Снег... А, это все заметает, да, в итоге? Блин, все снегом заметает. Я думал, я успею что-нибудь нарисовать. О, она умеет прыгать. Высоко. Так, что она еще умеет? Она умеет медленно ходить, прыгать. Что это было? Это она хвостиком виляет? Ой, вправду. Она может... Почему она лает как собака Это необычно Так, куда мне бежать пока неизвестно Так, почему-то бежать быстро я не умею Но я умею достаточно быстро прыгать Куда я бегу, зачем я бегу Пока точно не могу даже сказать Если посмотреть на лисичку Качество ее бедное немножко Чуть-чуть совсем теряет Так, что у нас Б значит Б это гавкать Ага, так, А прыжок а, и тут даже можно, ну, хвостом вилять, это понятно, но зачем? Ну ладно, это потом все будет Вот такие вот красивые горные склоны, наши лисичкам на привьюху пойдешь как-нибудь Вот так, красота, так, отлично, красота Красота красивая Пока, пока, куда бежать? Зачем бежать, я не понимаю Но единственное, я пока понимаю, что точно стоит бегать по, ну, по этим камешкам То есть куда-то туда как я понимаю, так как игра приключенческая... О, я могу медленно идти, я могу не бежать, а идти. Это точно зачем-то нужно будет. Так, зачем? ну, вилять хвостиком, гавкать. блять, я ару, я... конечно. <смех> <смех> <смех> это интересно, будет кого-нибудь отпугивать? так подожди. О, ну и ротик открывает, кого <смех> гавкает. Нормально. Не знаю, зачем добавили гавкать, но это, скорее всего, все пригодится. Единственное, вот понятно, вот, не описали, куда идти, зачем идти. Uh, просто сказали глава первая. Все, на этом хватит. Пока, миленькая лисичка. Я даже пока не знаю, даже как ее назвать. А придумать ей имя вы сможете в комментариях под видео. Почему нет? Будем ее так все вместе называть. Ну, прыгает она хотя бы быстрее, чем бежит. Ну, у меня точно сюда, но инфа сотка. Если бы она не посмотрелась сюда, я бы вообще бы даже не представлял, куда бежать. То есть я бы просто бежал и все, и куда-то бежал. А так я, скорее всего, хотя бы правильно бегу. Не факт, конечно, но вроде бы правильно. Я ведь правильно бегу? Так, это мы куда-то в ледник зашли. Тут снег не идет. Не знаю, что у меня это как э, волосы, скажем так. Когда она останавливается так резко назад Как будто в мордочку сейчас вопьются Так, опа И что мне с тобой делать? Это какой-то труп Ой, бедный скелет Он тут явно замерз, замерз на смерть. Его можно смотреть. Да, у него какой то жрелица висит Необычно достаточно это выглядит Пока непонятно все равно Что, зачем, куда я бегу Но я уже смог увидеть труп, который замерз Скорее всего замерз на насмерть Так, что это такое? Палка О, Б Так, я взял палку в рот Хорошо Скорее всего, скорее всего ее надо отнести тому мужику Давай еще не помести здесь Я думаю она будет биться Ой, а где мужик? Стоп Да, она загорается из-за того, что я иду правильно Я же говорю мы оживили мужичка с помощью палки, нифига себе Воу А че он это? Без лица Он поблагодарил нас Мы его спасли, получается Бери палку Там будут еще трупы, сто процентов Так, что это такое? О, это нужно лежачих людей поднимать, то есть э, отправлять их э, в нужный мир, что ли, так сказать? Э, как это говорится-то, когда люди не могут попасть ни в тот, ни в тот мир, остаются здесь, пока их не отправят в нужный мир, так сказать. Так, так как лисичка может прыгать, я не могу запрыгнуть на эти камни. Давай, прыжок. Ладно, понятно. Это что? Это что это такое? Непонятно, что это? Почему я не могу там рысью бежать как-нибудь? Зато я могу прыгать Так, хорошо О, тихо-тихо-тихо-тихо Главное не разбиться здесь Я думаю, здесь все-таки можно случайно разбиться Все-таки, я думаю, это в игре немножко было предусмотрено Хотя бы чуть-чуть А что там? Там тоже что-то интересное Дымок идет, из испаринка Так, просто чуть быстрее А, нет, здесь ничего нет Здесь вода что ли? Нет, это какая здесь вода, да? Что это я? Ну пар есть, значит откуда-то что-то горячее идет. Еще такая прекрасная музыка играет, мне тоже нравится. Так что это у нас? Это сохранение? О, -о, -о, -о! сохранение это хорошо. Так что там? Что это такое? К этому точно надо подойти. Ну не просто что так мне показали. Бу, б. Погавкать на это <смех> Так, я нашел, походу, двух лисички Так, вот, теперь понятно, надо идти за ней Ни хрена <смех> Не понял, что это она? И как я за ней пойду, если она сейчас так спустилась? По воздуху Ага, она спустилась на камень А я могу тут спуститься? Нет, не могу, но я ее вижу Это уже хорошо, значит мне спускаться где-то здесь да, здесь, отлично Он так аккуратненько прыгает так, оп. А я могу вот так вот бежать? Вот так, да, могу Ну-ка <с>... Посмотреть, так сказать, спереди ее Так, она где-то вот у нас сидит А я хотел к ней запрыгнуть, чтобы ее разбудить Не давай ей спать, правильно? Или стоп, или нельзя? Надо все-таки к ней запрыгнуть, я же говорил А, вот откуда горячая вода Ой, она плавать умеет Прекрасно Точно ли это лисичка? Больше на собачку О, Она и мокрой становится, нифига себе Вот это тоже неплохо продумано Натих, ты, куда ты? Ой, блин В воде она прыгать не может Так, мне ее надо разбудить или что? А, да, я был прав Так, и куда ты дальше? Она от меня куда-то убегает Я бы и так проследил, что она куда повыше от меня бежит Это ведь тоже похоже на лисичку, просто это похоже больше на дух лисы Вот такая просушилась и побежали дальше Главное не заболеть здесь Я понимаю, в теплой водичке купаться, все такое Но ты потом выходишь там, где холодно и бежишь дальше Сразу же в снег и снег еще куда-нибудь И, конечно же, понятно так, нам в игре уже показали, что нужно Нужно поднимать людей Каким образом все образы по-разному Так, главное не упасть Тихо, аккуратно Отлично Блять. А если я вниз сейчас уп... А, не, я могу аккуратно спуститься, правильно? А если я в воду прыгну, я разобьюсь? Отлично, отлично Все нормально Куда она там улетела? Все, вижу Фух, хорошо, что я в воду прыгнул А то ведь мог разбиться Тихо где-то что-то задвинулось Так, где я? Звуки хорошо проработаны Мне нравится, как она ходит Туда-сюда Отряхнись Не, не хочешь? Ладно Прекрасно Нифига, здесь пещеры, конечно, офигенно. Так, куда нам? Налево или направо? Пойдем направо сначала. Давай, давай, давай. Так, немножко под душеком, так сказать, помоемся. И пойдем дальше. Идем, идем. Хм. А, ну вот все правильно, как раз подъем наверх. То есть, как я помню, как я понял, она где-то наверху. Да. Во! Я же сказал. Да. вот, отлично, она спускается куда-то туда. я буду прям в душе, я же говорю, вот мы даже одного размера. Фас, Фасадка, что здесь не просто так все. Блин, но работа сделана просто чудно, если посмотреть, О! Я могу бежать! Во! На левую кнопку, это, отлично, на ЛБ. Прекрасно, я даже бегу быстрее, чем она, нормально. А вот это хорошо, что мне уже до... это, Добавился бег Я только хотела смотреть все красоты, вот такие вот красоты офигенные. Юшкин, Кошкин. Вы посмотрите, как здесь все проработано Ой, где ты? Я... Куда я? Куда я? Поскользил. Вот это было неожиданным поворотом. Куда? Куда она делась? Куда лисичка убежала? Где ты? Лисичка? Ой, она устала. Так, я не понял, где моя лисичка. А, вот она. Фух, а я тебя потерял. Я тебя, бедную, потерял. Поможешь мне выбраться отсюда? Ну помоги! Блин. Так, джойстик завибрировал, я чуть было бы это. Не... О, сейчас опять будем скользить. Ну-ка. Идем. Красота! Я не вижу себя. Главное, ни, ни, ни, ни во что не ударится. Я хотел спереди посмотреть на себя, как это будет выглядеть Отлично, дубль 2. Блин, как это офигенно Даже звук проработан То, что вот этот вот метель идет Это все громко, вот так Она пытается от меня убежать, но не выходит Потому что я скольжу быстрее, чем она бежит О, офигеть Ну-ка, я смогу так скользить здесь? По боку так, сбоку Ой -ой -ой. Прикольно Где ты? Куда бежим? Так, извини, я сейчас приду. Тут 100% какая-то пасхалка. Инфосотка. Я же говорю... тих ты, хватай, хватай палку. Отлично. Я же сказал, что здесь какая-то пасхалка будет. Отлично, палку мы схватили. Где-то надо найти теперь человека, которого надо поднять. Ой, ой, ой, ты куда я так это, под снег-то засунул? Подожди, положи здесь. Отлично. Берем палку. Блин, нифига я палку, конечно, заметил. А труп, а труп, скорее всего, справа. Инфосотка. Че, теперь буду ходить трупов искать? Так, где-то он здесь должен быть, бедный, замороженный. Нет. Да ладно, нет что ли? Да не, не может быть Палка же отсюда, значит где-то здесь должно быть и тело или еще что-то А, да, загорается Вот, отлично я, я прям знал Вот это я неожиданный поворот Вот это я сейчас его отправлю в нужный мир Он такой, спасибо тебе, лисичка И тут какой-то амулет лежит рядом с ним это не просто так так теперь мы можем спуститься здесь вот второй человек отлично и поскользили у -и -и -и. прыжок у это можно так вот дальше скользить ну-ка летим летим летим летим прыжок ай почти почти прыжок вот вот это топ ешкин макарешкин поскользили очень красиво все переработано Просто даже дух захватывает. А ведь, смотрите, если на самом деле бы я дальше бы только следовал за той лисой, да, то, скорее всего, я бы пропустил бы того человека и не спас бы всех. Мне кажется, все-таки где-то еще будут такие моменты. А значит, в этой игре нужно быть очень внимательным. Эх, на камешек хотел залезть. Чуть в текстуре не застрял. Ух, и такое случается. Так, лисичка, где то ну-ка, нагавкай ее мне сюда Быстренько, так, аккуратненько а, Так, опять куда-то? Нет, не куда-то Тихо, тихо, аккуратно, следим аккуратно Смотрим по миру Чтобы ничего не пропустить Ничего нигде не упустить Опа Опа Тут такие остановочки делают необычные То есть, о, очень... А, вон она, вон она наверху А ну спускайся Спускайся, говорю не, подожди, подожди Подожди, надо же его как-то спустить оттуда, правильно? Спускайся, говорю Не, не бежит, сидит, ждет, когда я зайду туда Ладно, давай зайдем Так, здесь ничего вроде бы нет Более-менее так, аккуратно, внимательно Здесь, стоп, вот здесь уже могут быть опасности Я думаю, здесь же есть шанс того, что я там разобьюсь Или еще что-нибудь я думаю, есть. Мне больше интересно, насколько времени здесь геймплей обустроен. Так, лисичка та была наверху. Так, пока все равно не очень понятно, зачем я это все делаю и как это все работает. Но достаточно все хорошо. Красиво там в юг идет снег. Так, ну мне вниз, да? Блин, настолько огромная площадь для того, чтобы исследовать, рассматривать... Опа, меня туда что-то не пускают. Нет, пускают. Все нормально. Нет, мне показалось. То есть настолько огромная площадь всего, что можно осмотреть, что на самом деле не только можно потерять, да? Где могут быть те палки специальные? Мне куда-то 100% туда. Ну-ка, запрыгивай. Ну-ка еще. Еще разочек. Еще разочек. И еще. Отлично. Здесь мы сможем немножко осмотреться, скажем так, на подъемчике. Главное не разбиться. Так, Я высоко. Высо... Далеко сижу, высоко гляжу Так, здесь мы не поднимемся К той лисе Мне кажется, ее надо было как-то С гавкой, так сказать Тихо, тихо, тихо, аккуратнее спускайся А то сейчас, бедная Разобьешься и будет жалко тебя Так, ладно, пойдем направо Не хочу идти налево, пойдем направо Так, что у нас справа? Устала, устала, бедняга так, ой, ну конечно прыгает, она не очень реалистично, но достаточно хорошо Так, тут сохранение есть, хорошо, я до него не допрыгну, или оно так? А, оно так сохраняет, прекрасно Сто процентов я там должен был кого-то найти, инфа -сотка. А я туда уже ушел, я уже туда, я уже туда вряд ли, да, поднимусь? Скорее всего, поскользит Надо было обратить внимание Нет, ну да, соскальзывает, жаль Жаль. А значит, если мы что-то пропускаем и попадаем в такой вот период момента, период этого времени, так сказать, то очень-очень-очень печально. Значит, мы можем что-то пропустить. А что-то пропускать печально. Ну, конечно, траншеи, она роет нормальные такие. Но в принципе, это логично, на самом деле, что когда она идет по такому большому снегу, только не врешься, нет? Отлично. Так. Вот вижу еще одного чувака А, это лисичка я, Блин, это камень, я думал, это вообще мужик какой-то Так, она пошла дальше, а мы пойдем сюда Мы зайдем сюда, почему нет? Вот и палка Вот еще одна палка Опа, горит Уже сильно горит А, вот и человек Держи палочку Молодец, отлично, уже третий то есть он здесь жил, а потом из-за чего-то погиб Ну они все похожи на каких-то монахов У них одинаковые эти самые кулоны висят То есть это как кулоны Это можно еще посчитать как какие-то ожерелья Опа Я разблокировал какую-то лисичку Ой, вправду? Тихо, Настройки. А, награда. Тихо, как тут, как тут Ладно, назад Подождите-ка, стоп, я хочу награды посмотреть Настройки А почему? Ч Ой, там показали, где лисичка остановилась Это так далеко? О, она лайкнула Лайкнула, гавкнула, да, лайкнула И ты тоже и видос Она поставила лайк, такая лайк И все, и нормально Так, а я хочу посмотреть награды да, Мне, наверное, мышка понадобится, да? Нет. А, во, все, заработал. Нет, не заработал. Или заработал. Заработаю. Отлично. О, белая лисичка, да, теперь доступна? Или как? Да, доступно. О! Белая. Мышка как-то. О, нифига себе! Нормально. Не нравится. Конечно, рыженькая полочка. Но все равно. Это, это прям подстать, это прям прятаться. Это прям когда... Э, как сказать? Это когда вот в юго, как сейчас, да? Ой, ой, что-то не разбился. Я думаю, я все. Гитлер капут, так сказать. И я все-таки не переваливаю. Это было бы, на самом деле, достаточно эпично. Если бы, когда вот такой прыжок и куда-то в сторону заваливает, и она бы так заваливалась, перекруживалась или еще что-нибудь, было бы достаточно необычно и интересно такое, смотри. То есть я вот получил беленькую лисичку как раз под снег, чтобы прятаться, чтобы вот так вот хвостиком делать и прятаться. Что такая вибрация приятная, когда хвостиком вот, это, это, самое, гладить что-то. Да, я иду и что я делаю? Вот так вот сейчас ближе и гавку. Ты все? Ты меня не узнаешь что ли? <смех> Мы теперь вместе гавкаем Блин, а выглядит она офигенно О А я могу как-нибудь Вот так Ближе Ну как я понимаю, мне дальше Я понял тебя, что мне нужно идти дальше Ладно Я думал, ее надо дальше куда-то погнать О -о -о -о -о -о -о -о Куда? Так, музыка поменялась Я дальше куда-то скольжу что-то происходит, явно что-то необычное. Так, как я понимаю, остановиться я уже не могу, да? О, нифига, нифига она ускорилась. Вау, вау, вау. Тихо, тихо, тихо. Я так ничего не Прыжок. У -у, бам. Я искупался даже. Нормально, мне надо туда сплавать. А быстро плавать она не может. Это очень долго. Это очень долго, это очень печально, что это долго, потому что я хочу посмотреть, вдруг там что-то есть. Э, нет, там ничего нет. Жаль, жаль, жаль, очень жаль. А я надеялся, я надеялся, что там что-то спрячет, потому что ты такой летишь вперед, скользишь, скользишь, скользишь. После чего делаешь прыжок, ну там красиво было прям, эпично прям, такой прыжок. Падаешь, и все, и, ну, и красота. И ты не замечаешь пасхалочку, что-нибудь интересное, что-нибудь... Хорошая. оп оп оп оп Опа. И все. И сухенькая наша лисичка. Так. А за какую играть буду в будущем, также можете обязательно написать. Ёптвою мать. Будь здоров. Ты зачем чихаешь, ты бедненькая? Замерзла, наверное. <кх> ты смотри, не заболей. Будь здоров. Будь здоров. Что, еще разочек? А, ей, наверное, что-нибудь попало. Ой, что случилось? Она упала. Замерзла, бедная, наверное. Нет, что то случилось? Сто процентов. Надеюсь, она не умерла. А то это будет очень обидно. Что такая музыка началась? Меня это начало стерегать. <звы> Блять, что происходит? Нет, стой, нет, куда? Куда она упала? Бедная. Бедная лисичка. А, вов. А, стоп. Чё, чего? Я так что видел, как я стоял. Сохранение. Инфосотка. Я вот такой сохраненный. она такая... Загрузка. Ну ладно. О, это лисички стало жалко меня. И я прям такой проснулся и такой... Да, я иду за тобой. О, глава вторая. быстро. Быстро. Достаточно быстро. Ой, хромаю, бедненький, юшкин Я ножку повредил. Но что поделать. Будем лечить как-нибудь. Залезать рану можешь? Стоп. А, все это гавкать, это все так же. Ну что? Если понравилось видео, ставьте палец вверх. Очень жалко лисичку, что все-таки вот так вот это получилось. Не очень понятно, почему она легла спать там. Может быть, устала, может быть, приболела. Ну, обо всем, что случится дальше с лисичкой, мы узнаем в следующей серии. А так, ставь палец вверх, если понравилось видео. Подпишись на канал, если этого еще не сделал. Спасибо за просмотр. Пока-пока.